Друзья, здравствуйте! С вами снова Юрий Павлов, Инвестиционный центр и партнеры». И сегодня хочу ответить на такой вопрос. Некоторые люди спрашивают, ну окей, на активах госкорпорации есть непрофильные активы, а зачем эти активы продавать, если они не непрофильные? Люди, зачастую эти непрофильные активы даже приносят деньги, да? То есть, по сути, даже выгодны для компании. Но давайте просто обратимся к истории. А история знает много примеров, когда компания занималась непрофильной деятельностью и в конце концов разорилась и закрылась. Вот. Не будем говорить долго как бы почему и как, самое важное, что зная вот такие исторические данные, у государства есть свой закон, не закон, скажем так, а свое восстановление, что если у компании, в котором участвует государство, есть непрофильные активы, то их нужно реализовывать и продавать. Ну, Кто-то может сказать, а если все-таки компания не будет продавать? Она может не продавать, но как одна из санкций, в этом случае их непрофильные активы могут отойти государству вообще бесплатно. И вот теперь вопрос, как вы думаете, что компании проще сделать, продать активы со скидкой, там, с большой, с маленькой, да? или просто подарить государству? Мне кажется, вывод очевиден. Поэтому, друзья, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Юрий Павлов, инвестиционный центр Павлов и партнеры. И ждем вас в следующем видео.